Здравствуйте, я Левкина Светлана, я VIP-партнер из представительства, из представительства РУМ-85 города Грозного. Хочу поделиться своим результатом на биоэнергомассажере. У меня был вывих при падении, у меня был вывих плеча и кисти руки. Мне плечо врачи восстановили. И кисть делали, на кисть не операцию делали. Но у меня плечо поднималась, вот так, рука. Плечо вот, вот так, больше не могла я поднимать руку. Кисть руки у меня, защемление нерва. Вот так, вот так согнутой, чувствительности не было. Но благодаря пяти процедурам на этом прекрасном аппарате, посмотрите, как я поднимаю без боли эту руку. И смотрите кисти руки теперь, как у меня работы и чувствительность у меня появилась. Я благодарю основателя этой фирмы, фоу, фоу, товарища Юфея и его команду за этот прекрасный аппарат. Русское и спасибо за это. Добрый день, меня зовут Индира, город Алматы. У меня была протрузия грыжа, и в правой доле печени была гемангиома. Я делала 36 сеансов массажа на массажере, плюс пила продукцию по системе. Благодаря массажу и продукции у меня сейчас в данный момент ни протрузии, ни грыжи, что самое классное, восстановилась полностью мой печень. Сейчас я себя чувствую очень хорошо. Благодарю компанию за продукцию и за бионеркомассажер. Всем добрый день. Это город Уральск. Яна Фирбова-Манадович с командой Али Сафашвой. Ну Мой результат – это девочка, ну, девочка 26 лет, ДЦП. После приемов у нее уже улучшилось дыхание. Была постоянная дышка, жалоба. Вот, судороги мышечные буквально после третьего занятия. Все нормализовалось, начал ходить уже без посторонней помощи. И данный препарат, биоэнергий массажер, вообще облегчает мне труд, помогает, да, действительно. Пожилые люди, когда приходят, это вообще суставы, коленные суставы. Прям буквально за, за один сеанс, уже прям чувствуется облегчение людям. Советую, очень советую аппарат мощи. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 31 год, я из Латвии, город Дагубилс. Я уже 12 лет работаю тренером по вольной борьбе и пятый год работаю массажистом. С компанией ФОХО и ее продукцией я знакома 2 года, но за эти 2 года у меня уже накопилось очень много положительных отзывов. И с двумя отзывами я бы хотела бы с вами поделиться. Два года назад у моей матери очень сильно болел седалищный нерв. Болела настолько сильно, что она с трудом ходила. Да, и как я массажист, пыталась помочь сначала ей массажами. Но они не были настолько эффективны. То есть помогали на какое-то время. И потом у нее опять болел седалищный нерв, отдавало все в ногу. Тогда мы решили попробовать прикладывать ей накладки от биоэнергомассажера. И что вы думаете, уже после первого раза ей уже настолько легче стало, что она даже не верила? Мы с ней сделали курс в течение месяца. Через месяц она вообще забыла, что у нее болит седалищный нерв. А уже прошло два года. Поэтому хочу сказать большое спасибо фирме ФОХОК, что вы реально помогаете людям. Помогаете, лечите и люди быстрее восстанавливаются. Спасибо вам огромное! Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Хочу во-первых, представиться. Меня зовут Владимир, я из города Саранском. С 1987 -го года я профессионально занимаюсь массажем, имею медицинское образование. С 1990 -го года занялся уже мануально, получив диплом. В 1992 году я прошел специализацию в Центре реабилитации при Академии Сык наук В компанию Фахова я пришел, познакомился с ней и пришел сразу же в прошлом году, в начале года познакомившись на себе и попробовав на себе БЭМ, аппарат биоэнергомассажа. Был удивлен тому результат, который я испытал, у меня просто была травма позвоночника и беспокоил меня. Получил за 10 сеансов ну, очень положительный результат, приобрел аппарат, познакомился с компанией, с ее продукцией и так, добавил это в общий арсенал моего моей профессиональной деятельности. Могу сказать, то, что реально аппарат работает, препарат тоже очень хороший работает. Несколько случаев из моей практики. У меня очень тяжелые больные бывают, меня сейчас называют уже ведущий реабилитолог города Саранска. Да, у меня пациенты после инсульта, после травм, после операций. Один из случаев такой, у меня вылечился пациент Александр, 54 года. У него проводилась ему операция в центре в институте травматологии и ортопедии в Нижнем Новгороде удалили грыжи шморли с 4 по 11 грудной позвонок. Шрам на спине порядка 28 сантиметров, подвижность полностью, то есть ног нижней конечности дало осложнений не было. Я когда пришел к нему первый раз, мужчину под 2 метра ростом, 157 кг весом, меня что беспокоило, так это то, что как он сможет залезть на кушетку на массажный стол, тем не менее мы начали с ним заниматься, он мог только подняться опираясь на ходунки для того, чтобы поменять памперс больше ничего, он не мог никаких движений делать через две недели, когда я к нему прошел пришел, понедельник, по течение двух недель на массаж, на очередной сеанс проводили мы бэмм, только БМ плюс еще добавляли линжи, капсулы и бальзам феникс он с радостью такой мне объявил, то, что Владимир Александрович, я говорит, за последние два месяца, говорит, впервые говорит, дошел до ванны, чтобы принять душ. Через три недели, то есть провели 15 сеансов по 5 дней, через три недели он сам, сам начал самостоятельно ходить, опираясь на клюшку Это был у нас май, конец мая, начало июня. На два месяца мы сделали перерыв, продолжая также употреблять и принимать бальзам. Феникс. Вот. Э, в сентябре месяце у нас прошел повторный курс здесь сеансов, в течение которого он сам сел за руль, э, то есть полностью восстановилась чувствительность ног, подвижность ног. Э, был такой при, приятный инцидент, когда я пришел к нему, говорит Владимир Санвич, я вчера вышел на улицу, мне говорит, весь подъезд аплодировал. Э, ну, вот, то есть э, реальный результат очень положительный, очень хороший. Помимо этого. Он поехал когда в ноябре на очередной осмотр к своему лечащему врачу в институт в Нижний Новгород. Тот был в шоке, не, не ожидал, что мужчина, Александр, придет на своих ногах, полностью, чуть-чуть а, ну, опираясь, используя клюш. меня зовут Маргарита, мне 55 лет. Я представляю московский филиал РУМ-85 в городе Грозном. И в этой компании я работаю два с половиной года. Результатом того, что я здесь задержалась, это является полностью устранение всех моих проблем, которые были связаны с нарушением и болями в ключевом суставе. До того, как я сюда пришла, я эту проблему решить не могла обращалась в разные медицинские учреждения. И в Ростов, и в Астрахань, и даже в Москву. Мне назначали, как обычно, всевозможные уколы, там капельницы были, мази, горчичники, пластыри клеила. Все, конечно, это временно помогало, буквально на несколько дней, но основная проблема так и не решалась. Что только я не попробовала в своей жизни. Но не могла прийти полностью к искоренению этой проблемы. И вот после того, как я познакомилась с этой компанией, мне по рекомендации сделали буквально всего три процедуры. Это одна процедура на плечевой сустав и на другое плечо, и один массаж был обычный на спину, базовая техника. Вот с этих пор, в течение двух с половиной лет, я абсолютно не чувствую никакого дискомфорта. Проблема, которая меня мучила несколько лет подряд, она полностью исчезла. И сейчас я настолько счастлива, что я могу и зарядкой заниматься, и делать физические упражнения. Вот руками я даже до талии не могла дотронуться, поднять руки. Была адская боль в плечах. Сейчас я вот свободно, руками, вот, во все стороны, очень легко все это делаю, никаких препятствий. И, конечно, жизнь стала интересней, и хочется поделиться своим результатом, потому что было такое, что даже 3 килограмма груза я не могла поднять. И у меня один случай был дома, это свидетели все мои домашние, что трехлитровый чайник просто у меня упал из рук, когда была адская боль в плечах. Я на сегодняшний день благодарю руководство компании за создание такого уникального прибора, биоэнергомассажера. И, конечно, благодарна сама себе за то, что я прислушалась к этой информации и за то, что я сейчас... Продолжаю находиться в этой удивительной компании и воспользоваться всеми ее преимуществами. Крепкого-крепкого здоровья.